Ситуация вокруг подмосковного совхоза имени Ленина остается напряженной. Напомним, 11 ноября арбитражный суд Московской области вынес решение о безвозмездной передаче 16,5% акций совхоза в управление рейдеров, обеспечив им контроль над предприятием. Трудовой коллектив обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой инициировать прокурорскую проверку и защитить народное предприятие от рейдеров. 336 человек подписала Живое обращение, вся боль их, вся история вот этого процесса позорного. Очень много деталей, очень много ссылок на неправомерные, на неправовые шаги, на незаконные акты. Ну, очевидно, у людей просто уже нет никакой надежды чего-то дождаться от нашего справедливого суда. По словам коммунистов, суд также начал рассмотрение целой серии дел по оспариванию сделок с приобретением сотрудниками предприятия квартир в совхозе. Сделки совершались 7-8 лет назад. Люди могут потерять единственное жилье. Это же семьи, да. Это один человек-приобретатель, один собственник, но у него жена, дети, там, родители престарелые. Конечно, это семьи. Это речь идет о тысячах людей. Тысячах, действительно. Информация о происходящем получила широкий общественный резонанс. Жители Москвы и Подмосковья поддерживают трудовой коллектив совхоза имени Ленина и его директора Павла Грудинина. Приехать и видно, посмотрите, что там происходит. И жители как бы все недовольны, естественно. Зачем уничтожать, такое предприятие, да. которое приносит пользу. Зачем сельхозземлю уничтожать и застраивать? Я считаю, что это в корне неправильно. Слышали про совхоз имени Ленина, про Павла Грудинина? Я политикой не интересуюсь. А вы считаете, что это политика? Да.